Ну, дальше мы перейдем к патологиям переднего отдела глаза. Опять же, человек их сам может визуализировать, есть конкретные диагнозы, конечно. Вот, ну, в принципе, человек сам. Допустим, патология роговицы. При патологиях всех роговицы у нас очень эффективно работают два виафтана. Первый и шестой виофтаны. Их нужно вот закапывать поочередно с интервалом 10-15 минут. И, соответственно, по три раза в день, опять же скажу сразу, что при любых патологиях органа зрения нам нужен вот курс, который необходим Виафтанов или дополнительно Виаргонов вместе с ним, который мы принимаем, нужно два-три раза в день как минимум все это закапывать и выпивать, вот, потому что тогда будет наиболее эффективно происходить оздоровление восстановление органа зрения. Вот. ну при патологиях роговицы, как я уже сказал, первый и шестой виафтаны необходимы. Какие у нас бывают патологии роговицы? Ну, самые распространенные это помутнение, может быть, роговица или бельмо и такая вот, ее видно просто, это какое-то белесое образование. Роговица так у нас прозрачная, идеально. Соответственно, любые вот эти белесые образования – это нарушение структуры роговицы, расположение либо клеток соответствующих, либо волокон нарушения роговицы за счет чего и возникает вот рассеяние света, и проявляется это, визуализируется в виде вот этих белесов образований. Вот. В данном случае, вот опять же, необходим первый и шестой виоптаны, они очень хорошо упирают бельма. Вот. Но это, естественно, зависит от величины бельма, от величины вот этого помутнения роговицы. Соответственно, чем оно больше, чем оно более старое, то есть долго, если у человека находится, то, естественно, дольше времени нужно, чтобы его уменьшить или рассосать, тем более полностью. Вот. Что у нас может быть еще? Различные травмы или ранения роговицы. Они могут быть различной природы, это опять же не играет никакой роли, то есть у нас плоревиты работают независимо от причины повреждения ткани, они именно восстанавливают нормальную структуру ткани, независимо как раз от причины патологии и на самом деле изменения клеток, там волокон, которые входят в состав этой ткани, то есть они восстанавливают именно нормальную структуру и функционирование Всей ткани вот поэтому э, любые ранения то есть может быть укол ветка. И вот очень часто в лесу встречаются люди ходят там натыкаются случайно там ветка в глаз попадет или пыль соринки какие-то летят вот могут ветер вот бывает сильный когда жаркое лето там пыль в глаза летит попадает или в песчаную буду тут может попадает но неважно Горячий воздух, опять же, кто работает, там стеклодовов очень часто патологии возникают, роговицы. Ожог может быть. То есть какие-то химические вещества попадают в глаза. Я не знаю, там уксус, кислота какая-нибудь. Вот. Соответственно, это все относится к повреждениям, к травмам, ранениям роговицы. Ну и самое распространенное, конечно, это особенно вот у пожилых людей очень часто делают опять же операции там по замене хрусталиков, глаукомы и так далее очень часто делают как раз через разрез ворговицы вот и соответственно любые операционные вмешательства вот чтобы рубец лучше восстанавливался то соответственно вот опять же необходимо первое что и закапывать. то есть вот соответственно это основные э, два виофтана, которые э, влияют на восстановление роговицы. Если идет э, непосредственно повреждение уже визуальной э, склеральной оболочки или э, белочной оболочки э, глаза, вот она белая у нас идет э, дальше от роговицы, соответственно, если вы ее повредили там какими-то веществами, или опять же вот пыль в глаза попадает, то есть покраснение может быть наблюдаться, то добавляется вот тогда уже к первому виафтану еще пятый виафтан, то есть тогда первый и пятый виафтан у нас принимаются.